Мы были гордостью страны Мы были силой и надеждой рождение и смерти между Мы были родине должны В секунды лучшие судьбы Любой тоски сносила шлюзы Сигналом боевой трубы Служу Советскому Союзу Афганская медаль отца И Сталинградский орден деда Сквозь беды все и все победы Вели по жизни до конца Пусть пел порою замполит Гораздо слаще, чем Каруза Хотели мы, и мы могли Служить Советскому Союзу Мы могли и Китай, и Америку утром вечером днем или ночью мы гордимся надеемся верим мы себя этой фразой уточим мы гордимся надеемся верим мы себя этой фразой уточим Пусть все что было позади И были собчаки у власти но взглядом мы своим глядим. На наши счастья и несчастья Но принимаем этот бой И открывать не станем клюзы Эй ты, ковбой или плейбой А я служу Советскому Союзу Пусть по душе грусть Что все порой так бестолково Но помним, брат, мы наизусть Слова Сергея Михалкова И начиналась наша жизнь От головы, а не от пуза Служил, товарищ, так служи Служи Советскому Союзу Ты этой службой дорожи Служи Советскому Союзу Мы могли и Китай, и Америку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 Усраться и не жить, если больше нет Советского Союза. Тратить время на пустые миражи и блажить про коммунизм и кукурузу. Просто грустно, как случилось это вдруг. Лезли вверх, очутились вдруг в подвале. Мы ж с тобою не торговали, милый друг. Мы ж с тобой тогда друг другу помогали. Там, где ясны были правила игры, И на всех хватало портвишка и каши, где Абхазия, Осетия и Крым, были родиной для каждого из наших. Там, где были мы единою семьей, И дружили, ну совсем не из-под палки, как мы пели, как мы пили, е-мое, это все-таки сейчас, ребята, жалко. Тогда, конечно, не было мобил и объявлений Досуг с телефоном Но каждый был любимым и любил И жил по общим родственным законам Но каждый был любимым и любил И жил по общим родственным законам А теперь свободно пёбрил в волосах Да афиши всё с американским флагом А теперь с утра и до ночи попса только почему-то тянет петь варяга, А теперь не греют гребень или слейд, и Макар конкретно выглядит министром, а теперь звучит любого рока злей. Это песня про артиллеристов. Артиллеристы Сталин дал приказ: Артиллеристы зовет отчизна на нас. И сотен тысяч батарей Хоть и хохол, хоть ты еврей За нашу родину огонь, огонь Я, конечно, понимаю, на земле Не бывает бесконечного колодца и за бестолочь прожитых даром дней По счетам по полным заплатить придется Только эти развеселые года Где мы жили не для души, а не для денег очень жалко, очень жалко, господа, Каждый вторник и четверг и понедельник. Очень жалко, очень жалко, господа, Каждый вторник и четверг и понедельник. Когда, конечно, не было мобил И объявлений досуг с телефоном, Но каждый был любимым и любил и жил по общим родственным законам. Но каждый был любимым и любил. И жил по общим родственным законам. Я родился в 1959 году в той же стране, что и вы, поэтому первая песня называется «Служу Советскому Союзу» из наименного диска. Эти звезды, как батча... Эти звезды, как вода, без причины Их в Афгане называли бача Я же из времени, когда быть мужчиной Это значило свой дом защищать Хоть порой убило мной мимо лузы Я заточен, я что хочешь пронжу Я товарищи, родился в Союзе Я Советскому Союзу служу Удивительно, конечно, как быстро Замолчали красных звезд соловей. Тихо я скажу, как снайперский выстрел В димней ноте все равно все мои И мундир висит в шкафу, не пылится И в запасе продолжаю служить Я остался боевой единицей Из которых это сложена жизнь Чернобыль, бам, и кукуруза Третья Гагарин, Брубель, Рыднина. Я все служу Советскому Союзу. Служу тебе, великая страна. Служу тебе, великая страна. Эти звезды ПТВ без причины. И цена им дырка от калача. Я ж из времени, когда быть мужчиной. Это значило свой дом защищать Продолжая своей жизни карьеру Где название должностей просто пыль Я остался строевым офицером Что из сказки из любой делал бы Что из сказки из любой делал бы Чернобыль, бам, Афганы, Кукуруза Третьяк, Гагарин, Брумель, Роднина. Я все служу Советскому Союзу Служу тебе, великая страна, я все служу Советскому Союзу, где было больше чести, чем говна. Вот. А, я извиняюсь, дорогие друзья. Нет?